I can't forget the day we met. Your eyes so blue, piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot, sun and less in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. We're waiting for you. всем. Если кто-то думает, что воскресенье выходной день у всех, то вы, наверное, ошибаетесь, потому что фокальбатрос работает. Даже воскресенье мы вас ждем. Приходите, плавайте, занимайтесь спортом. Видели? Все окей. Жизнь продолжается. Эй! Still waiting.